Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном, мы продолжаем прохождение мутблэйда огневым мечом. Сейчас у нас на очереди выполнение дальнейших заданий. От... Так, произведена заказная сабля, кстати, надо будет вернуться домой. У нас все так же продолжается найм солдат, Также продолжается все развитие наше. Кстати, здесь нам попадаются дезертиры, конечно же мы на них нападаем. Их довольно много, кстати, вот, что стоит заметить Плюс они к тому же в Агенбург пришли устроить И это одни стрельцы То есть тут довольно будет сложновато выжить сейчас Моим солдатам Да и мне самому будет очень сложно Потому что там одни стрельцы Причем очень хорошие стрельцы Московские, прям настоящие Решили в Швецию, значит, убежать от нас От нашего московского царства Давайте-ка помешаем им это сделать Убьем этих ублюдков Так, одного я убиваю Такс. Отлично, ребята, давайте в атаку. Рубайте, Козлов, рубайте. Блин, я забыл, кстати, Палаш убрать. Ну-ка, иди-ка сюда, товарищ. Кач. Хуач. Батюшки. Че, не ждали такого? Нежданчика. Просто в итоге это оказалось их ловушкой. Здесь они все и погибли в этом Вагенбурге. Давайте, валите этих сволочей. Отличная работа по армии. <с> И бахит в таком шлеме. <с> Один человек у нас всего лишь погиб. Загбей. Ну, это в принципе... Мы отомстили за то, что они убили Азагбея. У нас тут целая куча народу. Хотя, на самом деле, возьму немного. Возьму драгунов и возьму шведских рейдеров, больше никого здесь брать не буду. Потому что пехоту таскать с собой я просто не хочу. Так, ну отлично. Еще захватываем кое-какой мусор, надо его продать уже где-нибудь поблизости. Но мы ехали в Ривель, поэтому там и продадим в принципе. Так, приезжаем сюда. Письмо, к сожалению, отдать я не смогу, как мы видим, некому просто отдавать. Леди Фрея какая-то здесь. А, я, персик, никогда тебя не слышал. Ну, до свидания ты на. Мне не о чем говорить. Просто я обо мне не слышала. Так, давайте сюда все перекидываем. Все вот эти вещи, которые не нужны мне были. Палаш, конечно же, я одеваю. Это я убираю. Тут надо тоже много чего выкинуть. Кстати, что это так много стоило? Бердыш, что ли, стоил? Зазубренный бердыш, да нахрен нужен. Выкидываем его. Так, много чего выкидываем. Остается у нас совсем немного вещей. Кстати, надо бы купить что-нибудь поесть. Например, рыбку. И рыбку съесть, и на это съесть. Давайте, отлично. Так, сходим в кабак, может быть. Хотя, что я тут найду? Да ничего интересного. Экс-королева, всякий рамун, Кстати, Рамон, роботоговец. Иди к себе, да, я тебе кое-что расскажу, расскажу кое-что тебе дам. Забирай этих всех солдат. Кстати, нифига себе, сколько селянка стоила, вы видели? А, это... Чего к чему такая цена написана? На самом деле, цена гораздо меньше. Странно, какой-то баг, что ли. Ладно, я всех отдал, кого хотел. Все, можно уезжать отсюда. Хотя, слушайте, давайте посмотрим, какая у вас тут броня. Перчатки, кстати, точно такие же, как у меня по броне, к сожалению. Сапоги тоже, конечно же, тут гораздо лучше не найдем мы. Ну, ладно, тогда мы уходим отсюда. Идем в сторону, значит, московского. Ага, подождите-ка, Московского царства. Нам сначала найти густого горна, я его так и не нашел уже. Но... А эта баба, которая там сидела, она мне все равно бы ничего не рассказала бы. Значит, надо найти Густава Горна, но только где его искать, я не знаю. Едем туда в соседнюю крепость Динабург. А, мне нужен кто еще раз? Граф Густав Горн, блин, Густав Горн. <coughs> я хочу узнать, где находится Густав Горн. Так. Он сейчас около Риги. Окей, Рига это город дальше, по-моему. Или нет? А... Ну да, он где-то здесь. А, вот же он, Рига, блин. А, они собираются штурмовать, значит, Ригу. Смотрите-ка, что интересно произошло за то время, пока я здесь не был, пока я занимался своими землями. Захватили Кёнигсберг и Оленьштейнский замок Татары. Причем, как мы видим, довольно много они захватили. Миндзейский замок они захватили. То есть тут вообще прям шведов хорошо погромили. После того, как они тут начинали наступать на всех подряд, в итоге их самих уже чуть ли не прижучивают. Так что, Бустав Горн, иди-ка сюда, письмо тебе передаю, и поехал я обратно. А в Риге, как мы видим, совсем мало людей, то есть вообще практически нету. Вот интересно, а в Медейском замке сколько людей тогда? В Медейском замке тоже очень немного людей. Да, по идее, я мог бы их захватить, все эти замки, но я, конечно, этого делать не буду, потому что просто на все на это вновь тратить время, уже хватит этим заниматься, непотребством. Пора бы уже выполнять задание Московского царства и заканчивать на этом кампанию. А то это может продолжаться практически бесконечно Ладно, я хочу Взять выполнить задание, блин Опять чертовы крестьяне Ладно, я попытаюсь выполнить задание Но я боюсь, что это не совсем будет реально А хотя Хотя они все в лесу заели И в итоге они сейчас будут все равно Да, все равно они сейчас Вернутся домой Так, не испытывать мое терпение Ага мы совершили побег. Так, мы совершили побег. Снечка, а где Снечка находится? А Сничка находится буквально вот, рядышком. То есть в итоге им ехать-то особо и ничего не надо, да к тому же еще и утро. По итогу я выполнил это задание вообще изи. Отлично. Снечка, кстати, меня, наверное, вообще ненавидит, потому что я уже не в первый раз задание выполняю. Там с крестьяном, с какими-то... Так что так... Будь я проклят, ты, короче, выполнил задание для меня служить тебе. Ну, короче, до свидания. А я теперь хочу поговорить с Василием Бутурином, потому что у меня с ним за, за отношения все так же никакие, так как я <как> его задания практически никогда не выполнял. Почему-то мне не попадаются задания от него. Ну, в полоске, раз уж задания больше нету, давай-ка поедем теперь в Псков к Андрею Хованскому. Может быть, Андрей Хованский мне даст наконец-таки новые задания какие-то. Андреич, давай-ка. Накидай мне, ну, блин, мне нужна больше помощи. Ну, в таком случае едем куда? В Новгород, можно еще съездить, конечно, это прям вообще далеко на север. Так, 6 тысяч, офигеть, сколько талеров я потратил за одну, за одну уплату моим людям денег, зарплаты. Ну да, раз уж такая огромная армия, если посчитать во всех замках, там у меня получается больше тысячи уже человек. Это очень много. Так, нам тем временем дали новую миссию по доставке почты. Ну ладно, сначала давайте-ка все равно приедем в Москву, потому что тут у нас боярышня Арина. Нет, я с ней общаться не буду. Она, она ко мне равнодушна, поэтому с ней общаться бессмысленно. Так, у нас тут есть репни на Болевске. Ну-ка, иди-ка сюда. А, да, нет никаких миссий, жаль, очень жаль. Ладно, тогда в Тулу. В Тулу. Что тут у нас? Никого тут нету, понятно. Что там, кстати, по моим банковским депозитам? Все более-менее нормально. Надо вернуться домой, забрать саблю, забрать еще и броню, которую я там сделал. А для этого сейчас мы давайте-ка еще здесь... От... Ой, на рыночную площадь. Нет, я больше на рыночную площадь не хожу. Боярня Марфа. Что я для тебя могу сделать? Ничего, до свидания. Так, Ладно. Заданий никаких нету, очень жаль, блин. Что-то как-то вы все меня стали не особо любить, я смотрю. Задания что-то не даете, нифига не даете. Ладно, в Курск, наверное, направляюсь. В Курске тоже ничего интересного. Тогда в крепость Брянск. Так, в крепости Брянск тоже никого. Так, сейчас я отлучусь. Так, я возвращаюсь. Я хотел разыскать возможность, как можно стать королем, когда, ну, то есть королем, царем, когда ты захватил территорию. Но, похоже, такой возможности нету. То есть, как ни странно, вообще такое в принципе не введено в огнёвым мечом. Хотя, как вы помните, в Mount Blade Warband есть такая возможность. Там, То есть, вы начинаете воевать с кем-то, и вы можете переманивать лордов. Почему-то вот в огнёвым мечом это убрали. То ли, возможно, у меня не совсем была обычная версия. Хотя, насколько помню, да, у меня была самая обычная версия. Так, Василий, кстати, Шерементьев здесь ездит. Заданий тоже никаких нет. Ну, вот это вот очень странно, что вообще никто задание не дает? Так, Никита доевский может ты дашь мне задание? Нет, тоже задание. Да ё у нас уже шесть с ним, кстати, отношений, потому что, насколько я помню, да. Я же выполнял задание с миром, между Крымским ханством и Московским царством, поэтому у меня с ним отношения стали такие себе, не очень хорошие. Так, не беспокойся. А, тут торговец, в общем-то, есть в городе. Ну ладно, торговца мы сейчас убьем, потом еще что-нибудь выполним. Какое-нибудь задание. Так, заходим за угол. Вот этот торговец. Я его убиваю. Отношения, конечно, ухудшатся с городом, но для меня это не важно. Мне главное сейчас больше получить репутации. Так, задание выполнено. Отлично. Немножко повысили, повысили репутацию. Что я могу для себя сделать? Так, ладно, у меня со всеми неплохие отношения. Алексей Воротынский, у тебя есть задание? Нет заданий. Блин, очень жаль. Заданий никаких никто не дает мне. Да, никто не балует меня заданиями. Ладно, едем тогда обратно в мои земли, повернем сначала давайте-ка в Переослав посетим, потом уже в другие города, потому что Переослав-то у меня а, здесь, я так понимаю, до сих пор нету человека, который бы завидовал казной бы, развитие города назначить кого-нибудь хочу. Кто такой иерей, какой-то еврей, у еврея язык хорошо подвешен, то и казна полнее будет, отлично, ну то есть практически я был прав. Так, а что насчет зданий? Э, здания еще, да, можно какие-то поставить. Ну, тут у нас уже все было поставлено мною. Да, тут уже все, все есть абсолютно. Ну, тогда все, мне пора. Можно к центру города пройти, кстати. Что у нас там? Какие есть здания? Коллегия. Это обучение, да, спутников. Так, спутников. Не, я, конечно, обучать их уже не буду. Майдан, понятно. А сотник это тот, кто заведует гарнизоном. Хочу забрать, кстати, своих новобранцев. Я смотрю, появились как раз они. Запорожский кавалерист у нас теперь есть возможность нанимать. Очень хорошо. Это топовые войны. Они мне нужны. Так, татарский пехотинец, кавалерист. Пускай, конечно, кавалерист. Так, а кого я вообще нанял до этого? Сейчас мы узнаем, как они выглядят. Хоть я многих бойцов видел, конечно, я уже позабывал, как они выглядят. Сейчас я увижу. Так... Запорожский пехотинец. Понятно. Джуре. Понятно. Сердюк. Тоже понятно. Сторожа с пиками. Тоже понятно. Ну, а Тадарский кавалерист. Тоже ясно. В общем, ничего особенного. Это не очень хорошие бойцы. Мне только, по сути, здесь запорожские кавалеристы нужны. Остальные все, ну, как-то так. Не очень хорошие войны. Да. Нитяк вот кто такой. Я что-то вот не помню его. Джура. Понятно. Галота. Понятно. Сердюк. Понятно. Сторожа. Понятно. Давайте сторожающий, ладно, возьмем. Сторож или сторожа, не знаю, как правильно. Едем пока что еще в Лещиновку. Там у меня, наверное, деньги. Да, деньги неплохие мне при... припали. Поговорим со старостой насчет развития села. Назначить бы человека. У нас поп уже назначит, куриной судья тоже, куриной атаман тоже. Так, а здания какие у нас? По-моему, тоже все здания есть. Тогда в чем дело? Почему такой минус, прям вообще по довольству местным? Непонятно, непонятно, народ. Ну, понятно, что минус, потому что я просто навсего разграблял эту деревню. Так, а в новой коморе все зерно мыши поели. Тот-то смеху было. Ха, нормально так. Что это за комора такая, что она, блин, дырявая, что ли? Надо хорошо латать дырки. Потому что, конечно, блин, всякие там мыши поели, зерна. Так, о, 24 тысячи мне накинули в Казикремине. Нормально, ребят. Спасибо. От души, как говорится. Так, мне надо все равно пойти, наверное, знаете ли, к городскому главе. Поговорить с ним насчет развития города. Так, у нас еще баня здесь не построена. Стройте, конечно же, баню. Должности какие у нас есть? Глашатого нету. Нанимайте тоже Глашатова. А мы пойдем в Вардаш. Так, 13 тысяч мне еще здесь накидывают. Староста, что ты мне можешь рассказать насчет развития города? У нас, получается, нет Махтасиба еще. Стражи порядка. Ну конечно, давай-ка мухтасиба. Так, еще кто? Еще что точнее можно построить? Ну у нас в принципе все здесь есть. Осталось только лишь нанимать людей. Тогда едем дальше. Едем в Килию, едем в Измаил и так далее. Так, в Килию мне накидали просто баблище, как я не знаю кому. Ладно. Спасибо. Здесь еще мне деньги накинули. Так, ребята, вы что-то меня прям балуете очень сильно. К центру города идем. Диздар. Дашь мне моих людей. Да, я хочу забрать своих солдат. Возьмем, давайте-ка, наймем Нукера. Наймем Асакбеев И еще можно, в принципе, давайте-ка... С Этих, как его, Черкесов, конечно же. Черкесов. Так. Мастер-оружейник мне должен отдать мой заказ. А, Давай-ка еще заказную саблю из булата, потому что все равно у нас еще сабель очень мало, надо больше сабель. Так, бронник, ты мне что отдаешь? А, мне надает боярский шлем, окей. Сейчас я разберусь, посмотрю, кому что вообще можно отдать. Так, запорожский пехотинец прокачался, джура тоже, сторожа с пиками тоже раскачались, понятно. Так, ну а мне надо было бы поговорить с кем-то, типа Федота, наверное, или вообще Ольгерт сначала. Потому что он у нас топовый, по сути, боец сейчас. Такой конный. Мы дадим ему, во-первых, тяжелую верховую лошадь. Или наоборот. А, да, вот. Тяжелую верховую лошадь ему даю. Получается, ему можно дать еще заказной боярский шлем. Хотя, подождите, у него вообще по навыкам что? 12 сил уже. То есть, на следующий уровень я собираюсь ему тогда дать уже 13 сил. И тогда он уже будет даже, возможно... А, нет, все равно еще невозможно. Но ему можно будет черный доспех, в принципе, дать. Так, продолжаем. Можно, да, будет черный ему доспех дать. Только вот я хотел бы еще тогда прокачать его до 14, 14 сил, чтобы можно было дать ему арме. Но пока для этого, конечно, ему не хватает очень много опыта. Так что придется ему дать пока что только боярский шлем. Даем ему боярский шлем. Нож я ему поменял, ну и в общем-то все, пока так, пускай остается. А насчет брони нательной, я думаю, все-таки мы ему потом дадим краски черный доспех. Так, бархыт, соответственно, у нас так. У кого еще фиговый шлем есть? Например, у Елисея, но у него, по-моему, просто нельзя все равно дать, даже лучше. У него просто силушки не хватит. Да, силушки не хватает, к сожалению. Заказная, кстати, сабля из булата у меня появилась, но, к сожалению, ее тоже нельзя ему дать. Вот это жестко. Но надо будет, конечно, у левел качнуть все-таки, наверное, в силу немного. Потому что силы все равно очень мало. 8 недостаточно. Так, а кому тогда дать сабельку топовую? У меня получается, кто еще конник? У меня цепиш конник. У него, по-моему, сабелька фиговая. Да, простая сабля. Дадим ему давайте, кто кто из булата. А, так. Ну и все, выходит. Конь у него тоже верховая лошадь обычная. Ну, понятно. А у меня степная лошадь, хорошо. Виктор, что у тебя по поводу твоего снаряжения? У тебя снаряжение-то наверняка даже лучше, чем здесь. Ну хотя у него шпага. Давайте мы поменяем, пожалуй, все-таки на сабельку. Пора бы тебе переходить на подобное оружие. Кстати, я ему до сих пор не дал. Да, я его... Я так долго с ним езжу, при этом так ему до сих пор не дал пули. Я-то думаю, я ему давал пули, а я так ему не дал их. Вот это небольшое упущение. Но я просто... Знаете ли, если кто-то там писал мне в комментариях, что надо дать ему пули, я это не заметил, потому что просто навсего я видел, записываю, как я и говорил до этого, гораздо с большим запасом. То есть там выходит, я только, наверное, увижу ваш комментарий, только когда уже закончу прохождение. Поэтому, к сожалению, такая вот фигня есть. Ладно, мы заезжаем пока что в этот город. Давайте-ка я посмотрю здесь, может быть, наконец таки есть пули. Сейчас у меня пули на эти главные. Вот, наконец-то я нашел пули. А, Усиленный морин, кстати, у меня есть еще. Надо бы тоже кому-то его отдать. Так, лошадь верховую я, наверное, продам. Так как я думаю, все-таки лошадьми у нас проблем нету в армии. Те, кто на лошадях, у них проблем-то, наверное, не должно быть. Так, а Виктор, что у тебя с силой? У него уже силы 9 есть, у него даже 11 силы. Так что ему морин точно можно дать. Тем более, что у него обычный морин. Давайте-ка дадим ему это, дадим еще ему и пули. Пускай будет стрелять с пистолета. этого. Так, ну и все. А этот простой море, ну, можно кому-то еще отдать дальше. Например, Сарабуну, хотя я в этом не уверен. У него силы тоже 8. И он, да, наверное, не хватит. Да, ему не хватит просто силы таскать с собой. Ладно. Тогда мы идем дальше. А, идем, едем точнее дальше. Сначала на рыночную площадь скажу, Вообще море, наверное, этот продам даже. А, Что-нибудь потом все равно перекуплю своим воинам. 76 тысяч у меня. Отлично. Деньги очень хороши. Брать, конечно, мы с депозита не будем. В этом смысла нет никакого. А нам надо ехать, значит, тогда сейчас в, в крепость мою, Дубенский замок. Но сначала, правда, все равно посетим Буджак. Здесь надо поговорить со старостой развития развития этого села. Назначим кого-нибудь. Так, у нас тут, получается, все уже назначены, кроме Мулы. Конечно, назначаем его. Здания тоже все есть. Да, все здания есть. Тогда вообще все великолепно. Больше ничего сюда не надо никогда приезжать. Все здесь будет развиваться само по себе. Приезжаем еще. Давайте-ка в Измаил тогда. В центру города сходим. Но тут, да, особо ничего интересного мы не увидим. Тогда с городским старостой поболтаем. По поводу развития города. Баня есть. Арсенал есть. Мадресе есть. Крепостной вал еще нету. Но сначала подождите со своим крепостным валом. Хотя больше ничего нельзя делать. Ну, тогда давай-ка построим крепостный вал. Назначим на должность кого-нибудь. Например, конечно же, Диздара. Мне нужен сейчас Диздар. Здесь без него вообще фигово. Нельзя никого нанимать. Ну, расположить генеразон. Можно, конечно, взять тут людей, но их все равно очень мало. Я кого-то могу вам в размен, кстати, дать. В размен дам вот этих вот воинов. Пускай они сидят у вас. Так, Сердюков тоже здесь оставим. Ну, можно, в принципе, оставить, конечно, побольше гораздо, чем то, что я имею. Оставить, например, нукеров, ветеранов, драгунов, ветеранов оставить. И ставить, например, еще и, конечно, остороже с пиками. Ну, и у нас будет такая вот армия. Все, поехали дальше туда. Наверное, больше здесь нечего делать. Ну, Измейли не такой большой гарнизон, конечно, как в Дубинском замке. Но тут и не требуется такой большой гарнизон, потому что все-таки крепость находится э, в таком небольшом отдалении от врага. И тут, ну, не должно быть таких прям больших сражений. Так, тут нам бунтари попадаются, конечно же. Давайте-ка разменемся на них. Немножко потренируемся. Поломаем парочку голов, парочку э, отрежем голов, может быть. Такс. в голову. Просто мега-мастер. 14 сложностей, вот это да. Так, ладно. Нападаем на них, рубим их всех. Этих холопов. Руби этих ублюдков, руби. Как они посмели грабить мирный народ. Давайте рубайте их всех. Отлично. <theater noise> <kulling sound> <coughs> немножко качнулись. Немножко потренировались. Так, бунтарей еще захватили к тому же. Ну, в общем-то, все зашибись. Потом надо будет продать тут частичные вещи, которые я захватил. Так, Дубинский замок. Вообще надо, наверное, сначала в деревню Стри приехать, а потом уже в Дубинский замок. Поговорим со старостой местом. Развитие села. Тут у них, по-моему, все есть, да, уже? Да, из строение все есть. Должности, однако, по-моему, не все. Да, ксенс еще остался. Человек полезный, покойника отпить, и о настроениях в народе разузнать. Ну, тогда, сейчас, подожди-ка. Маршалок еще остался, кто это такой, надежно подсорит для старосты и за порядком прилетит и в доложит. давай сначала тогда вот, это, вот эту должность пускай развивай, а потом уже и можно ксензе тоже пускай будет замаливать грехи местных селян. Так, мы приезжаем в Дубинский замок, здесь у нас что? Городской глава, что ты можешь рассказать о своей работе? А хотя тебя нет, давай-ка здание какое-нибудь поставим. Казарма есть, сокровищницы есть, ловчие ямы есть, сеймик есть, академия. Но академия это неплохо, однако у нас все остальное, если есть, тогда можно в принципе да и академию построить. Ставьте академию, должности, вот должностями конечно проблемы здесь имеются некоторые, наверное. Потому что все равно очень много всего посыльный, нанимаем посыльного. Так, и мне надо сейчас значит еще отправиться к центру города, поговорить с Костеляном. Так, я могу вам предложить, давай-ка крылатых Гусар, наконец-таки нанимать. Плюс, наверное, шотландских мечников. Еще, например, поискового рейттера. Так, у нас еще остается парочку вариантов. Это драгуны, пекиньоры, волонтеры, жалнеры. Ну, давай, покиньоров. Пок покиньоров. Покемонов. Пекиньоров, давай-ка. Немецкого строя можно еще волонтеров. Нет, драгунов можно обычных пикнеров тоже можно нанять но ополченцев я уже брать не собираюсь это бессмысленная потеря времени моего и денег самое главное так расположить здесь гарнизон пока что у нас тут гарнизон очень мощный находится у нас прокачались еще несколько людей ну, давайте-ка я вот их как раз таки перекину кто прокачался потому что прокачанные юниты нам не нужны в отряде они будут пускай находиться в городе для обороны возможный сколько у нас в дубинском замке 300 человек уже вот это да, я понимаю, замок. Это уже прям хорошая уже оборона будет, этого замка. Так, ну ладно, у нас 93 человека максимум можно набирать в отряде. Мы едем обратно домой. Ну да, тут у нас новые какие-то эти таллеры надо платить. Хорошо. Я получил свои налоги домой, обратно точнее. И поехали, значит, на север. Там, кстати, я, по-моему, броню забыл сделать постройку, да, поэтому... Немножко я провалил, как сказать, дело. Тут у нас, кстати, еще целая куча народу, которых можно захватить. Ну, точнее, как захватить, в себе в отряд взять. Потому что дезертиры всего три человека. Я вообще не знаю, как они сколько-то там, 45 человек, по-моему, за собой ведут. Как они столько могут людей за собой вести втроем. Просто не представляю. Если столько они самолично не берут себя в плен, так сказать, а отдают. Так, ну что ж, мы победили, я даже не знаю что тут вообще произошло, даже никого не убил толком. Так, и кто тут у нас есть? Гелатые гусары, 5 человек аж. отлично. Драгуны есть, пикинеры, ну я, пожалуй, уже брать не буду, много людей. А, хватит уже набирать много воинов, да, уже избыток сильно большой есть. Даже если по всем крепостям пройтись, все равно уже избыток есть. Так, ну ладно, мы едем тем временем в Швецию, я хотел отвести письмо, хотя тут уже Швеции как-то такой практически нету, потому что ее все позахватывали. Это самое забавное. То есть уже от Швеции остались до да, ножки и дорожки, потому что, ну капец, ее так все расфигачили. Медзельский замок там, Кёнигсберг, все позахватывали татары. Причем так захватили, что прям вообще жестко. Ну ладно, мне надо было в Крепо исполнить Динамбург. Или нет, замок Дзвинск вообще-то. Да. Но там уже наверняка нет человека, которого мне нужен. Я персик. Так, а, нет, хотя до сих пор есть. Вот тебе письмо. Отлично, спасибо. Мы едем тогда Псков, потому что он ближе всего к Андрею Хованскому, разумеется. Андрей Хованский что-нибудь скажет мне? Нет, к сожалению, задание он мне больше не дает. У нас уже и так с ним, на самом деле, дружелюбие. Наверное, смысла раскачивать больше отношений нет вообще никаких. Uh, так, однако тут есть Юрий Баритинский Он едет причем под экскортом Значит тут целая куча командующих Можно сейчас с ними поговорить Или нет, он не под экскортом А, нет, сейчас уже без экскорт Ну нет, написано до сих пор как будто под царем Под экскортом царя А где царь, что-то я не вижу его вообще <coughs> Или я слепой, наверное, я не знаю Ну поедем давайте в Тверь uh, Да, конечно, понятное дело, что там 6000 уже талеров Получается, надо давать что? Я, я не знаю, что еще сказать. <смех> так, если такое произошло, это довольно странно. А, поговорить о встрече солнца Засекин. Приятно тебя видеть. Да тебя тоже приятно видеть. Так, я мог бы использовать свое явление о том, чтобы просить... Что за фигня вообще происходит? О, конечно, это просто бред полный. Так, подождите-ка, прежде чем ты уйдешь, мне нужно кое-что у тебя спросить. На этой войне мы оказались по разной стороны, но я верю, что мы все-таки сможем относиться друг к другу по-человечески. Возможно, ты смеешь помочь мне в одном очень важном деле. <coughs> ну, понятно, надо помочь опять кого-то вылечить. знаете, что я думаю? Так, вообще я хотел отсюда уйти, нафиг я здесь сижу. Знаете, что я думаю? А... А, направьте своего опытного князю Ивана Ну, Подожди, -ка, я что-то не пойму. Тебе надо отправить, что ли, кого-то? А. Окей. Ну ладно, мне пора все равно. Счастливого пути. Я не знаю, что в этой игре происходит, потому что вот этот реально бред какой-то, вот что чего, к чему мне объявило войну Московское царство. Вот мне объясните вообще, из-за чего она мне объявила войну. Ой. Ладно, я думаю, на самом деле воспользуюсь этой ситуацией и пойду сейчас атакую московское царство. Ну, потому что грех не повоевать с московитами, потому что я воевал уже абсолютно со всеми. Но, конечно, здесь мы воевать не собираемся. Я лишь просто хотел уехать как можно дальше, но мне тут не дали проехать, поэтому я специально сохранился. Я хочу поехать к тебе домой. Мне для этого надо ехать, получается, в Дубинский замок. У меня там находился самый лучший мой гарнизон. И поэтому мы поедем сначала в Дубинский замок. Отношения зачем-то я улучшал, я вообще, честно говоря, не понимаю, зачем я это делал. Потому что, как мы видим, отношения улучшаешь, народ к тебе относится только хуже. Великолепная логика игры. Скорее всего, конечно же, это связано лишь с игрой, потому что нам тут что-то вообще какую-то херню творит. Ладно, нам надо вообще забрать моих элитных солдат. Панцирные казаки еще есть. Есть крылатые гусары 6 человек аж. Ну, этот. Не так много, по-моему, давал. Так, так, отлично, этих забираем. Забираю я еще. Кого еще забрать бы хотел бы. Блин, тут что-то кавалерии-то практически нету. Такой элитный. Нукер еще есть элитный. Байраки, конечно, нафиг идут лесом. Капыкулу, тем более. Черкесы есть. Ну, давайте вас возьму. А, вот ветераны есть у меня. Отлично. Драгунов можно забрать. В принципе. Ну, такое войско у меня будет, наполовину там европейск, наполовину восточного образца. Если с армия, давайте мы сейчас поедем <coughs> куда-нибудь на юг, в сторону, наверное, Переяслава. Потому что там можно собрать еще больше солдат. Но если что, я, конечно, просто заключу мир, потому что у меня денег хватает с собой. Я даже везу уже достаточно для заключение мира, но просто вот реально непонятно, чё к чему они на меня напали, без, как сказать, без какого-либо повода особого. Взяли, просто напали. Логично, я бы сказал. Супер логично. К тому же это, конечно же, объявил войну Алексея Михайловича. У меня с ним симпатия. С какого фига он взял убил войну, мне непонятно. Ну, то есть, реально, какая-то фигня случилась. Ладно, еду в Переослав. Так, мне ренту дают к центру города. Мне надо к сотнику. Сотник мне дает моих новобранцев, отлично. Так, запорожских кавалеристов давай-ка еще мути. Еще старо уже мути. Ну, а я пока уйду, мне надо, главное, сейчас зайти, э, посмотреть, кого я вообще взял тут. Татарские кавалеристы, конечно, нафиг идут, я их выкину сейчас. Нитягов тоже, оказывается, это обычные пехотинцы. Так, черкес это кавалеристы мои, так, так, так, расположить здесь гарнизон. Э, кого тут отдать надо? Да блин, у меня вниз не прокручивается. Вот вас отдаю. Так, вас я тоже, наверное, отдам. Вас тоже отдам. Ну и что ж, шведский рейдер, кстати, в топовом виде. Он выглядит в таком же точно шлеме, как и я. Ха, нифига себе, такой прям вообще жесткий парень становится. Ну и все остальная у меня кавалерия мне нравится. Взамен, что вы можете мне дать, кстати? Черкес, ну я подумаю. Мне надо, главное, крылатые гусары. Еще шведские рейтеры. Так, еще драгунов заберу, наверное. Осагбеев топовых. Так, так, так, остались тут только такие уже войны. Не очень, больш... очень хорошие. Вот нукеров очень много топовых. Ну, то есть, не топовых, они, по крайней мере, неплохие. Я их возьму тоже с собой. И поехали сейчас в сторону Московского царства. На что нападем в первую очередь? Я думаю, что на Черкасск. Потому что это ближе всего, да и к тому же очень крупный город. Хотя, вот, честно говоря, непонятно. Но это, скорее всего, русский все-таки город. Можно было бы там тоже нанимать русские войска. Здесь у нас Никита Адаевский. Но, блин, да, войну там, битву вести будет сложно. В Черкасске сколько? А в Черкаске меньше людей, поэтому нападем именно на этот город. Так, я сейчас сохраню специально. Давайте-ка осадим город. А, отравить... Нет, отравить мы не будем. Попробовать ворваться, кстати, в город. Что это такое? Вы... Вам нужно уничтожить не менее 60% защитника, прежде чем вы сможете открыть ворот. Так, ну ладно. Давайте попробуем... А... What the fuck? Воу-воу-воу, нифига там. Так, ребята, держите здесь позицию, хотя в атаку. Да, русское войско знаменита своими стрельцами. Я вижу прям их целая куча стрельцов. Там Один только стрельцы, по сути. Армия состоит. Но еще и конники у них пеши сейчас. Так. Опа, опа. Воу. Блин, а они неплохо рубят.